Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет мега интересная торговая сессия Подписчик мне подсказал одну идею Я буду смотреть все валютные пары, анализировать все валютные пары и говорить, что я вижу То есть будет сам процесс поиска ситуации, естественно, со сделками Я вам буду говорить, почему, по моему мнению, данная валютная пара на данный момент не подходит для моей торговли Почему это подходит и так далее Проще говоря, мы сегодня будем учиться искать хорошие ситуации Давайте начнем Смотрим первую валютную пару 15 минут тайфрейм, все ситуации для свечного анализа я сначала еще на 15 минуту тайфрейме Давайте смотреть, то есть анализируем абсолютно все Является ли эта ситуация хорошей? А, да, здесь может работать движение на повышение, но очень-очень неуверенное Почему? Давайте для начала отдалю Здесь находится у нас область поддержки, снизу Область поддержки у нас имеется Цена дошла до этой области Началось затухание, то есть один фактор для повышения есть, это уровень поддержки Второй фактор, даже не совсем фактор, просто такое движение, затухание Но, почему мы не можем зайти здесь на повышение? Потому что сверху у нас есть область сопротивления Посмотрите, сколько расстояние от той области поддержки до этой области сопротивления Заходить здесь некуда, поэтому эта ситуация отпадает Тем более, никаких хороших паттернов я здесь не вижу Смотрим дальше Здесь ситуация еще хуже, и имеется определенная область поддержки, возможно скоро будет пробита, но факторов для пробития я не вижу, так же как и факторов для отскока. Единственное это уровень поддержки, опять же затуканий. здесь ничего не вижу, ситуация является плохой и мною не отрабатывается. В принципе это одна и та же валюта, здесь все одно и то же, тоже та же самую ситуацию мы видим, евро в доллар, переходим сюда. Что мы здесь видим? Здесь уже ситуация получше. Сверху находится область сопротивления. Давайте откроем часовой тайфрейм. Возможно, мы здесь зайдем. Образуется уверенность свеча на повышение. Идет восходящий тренд. А область сопротивления намного сильнее, чем я думал. Но, возможно, она будет пробиваться. Судя по свечным формациям. То есть, очень-очень уверенная свеча на повышение образовалась. Это не очень хорошо, чтобы сходить на понижение. А вообще, почему я решил, что эта ситуация более-менее нормальная? Поскольку у нас находится сверху область сопротивления. Здесь возник, возникла хорошая свеча. И цена пошла на понижение. Если бы у нас образовалась уверенная свеча на понижение, 11 минут прошло и образовалась бы уверенная свеча, мы возможно, зашли здесь вниз. Но потому что я вижу на часовом тайфрейме, это уверенная свеча на повышение, которая образуется... А и тренд общий восходящий, то я пропускаю эту ситуацию. Ситуация более-менее такая, но не очень хорошая. Евро, штатский франк, переходим дальше. Что у нас здесь имеется? По-хорошему здесь можно зайти на понижение, но опять же нет места. Вот это вот очень хорошая информация для отработки вниз. Мы видим, что снизу находится скопление. Скопление является хорошей областью поддержки. Даже часовой тайфрейм здесь смотреть не буду. Ситуация не очень хорошая. Идем дальше. Евро, японская иена. Окей, три свечи. Это достаточно хороший паттерн. Давайте откроем часовой тайфрейм. Уверенная свеча на понижение. Паттерн поглощения. Нечто похожее на медвежий клин. Нисходящий тренд. Смотрим дальше. Еще разочек посмотрим 15 минут тайфрейм. Ситуация достаточно спорная, но хочется мне зайти здесь на понижение. Но мне нужны еще факторы. Давайте я все объясню, что я увидел. Во-первых, это уверенное движение вниз после движения вверх. То есть отказ сразу же произошел. Три неуверенных свечи на повышение. При таких условиях это можно считать как медвежий флаг. То есть смотрите, у нас здесь есть ревко, три неуверенных свечи на повышение, это коррекция, и может работать движение вниз. Но для движения вниз также места не очень много, чтобы цене идти. И на часовом тайфрейме я увидел данный паттерн поглощения, но он опять же образовался в рамках тех... фигуры технического анализа. Возможно, здесь будет пробитие на понижение. Но, смотрите, я еще немножко отдалил. Мы видим здесь скопление. Достаточно обширное, уверенное скопление. Это является у нас хорошей областью поддержки. Здесь на понижение явно заходить нельзя. Смотрим дальше. Британский фунт в доллар. Достаточно неуверенная ситуация, опять же, для меня. Смотрим часовой тайфрейм. Идет у нас тренд на повышение. Здесь находится достаточно большая свеча. На понижение происходит отскок. Так, возможно, ситуация будет хорошей. У нас здесь образовалась огромная свеча стенью сверху. Можно отработать движение вниз, плюс ко всему есть намек на коррекцию. Насколько мы можем зайти? Мы его здесь можем зайти на 22 минуты, 20, давайте даже 23 минуты. На понижение заходим Эта ситуация мне понравилась Давайте объясню почему Во-первых, часовой тайфрейм. Смотрите Сверху находится, естественно, область сопротивления От которой цена у нас отскочила И образовалась достаточно большая свеча на понижение Помните свойства длинных тел свечи Вот у нас длинная свеча А основание данной свечи и середина Являются хорошей областью сопротивления вот основание данной свечи, мы видим, что цена произвела реакцию от этого основания, и сейчас возможно движение вниз. Плюс ко всему свечи на повышение достаточно неуверенные, то есть э, свечи маленького размера, у нас тренд на повышение неуверенный. Явно происходит коррекция после движения вниз, и мой сценарий такой, что цена продолжит свое движение на понижение. Давайте откроем 15 минут тайфрейм. Здесь у нас образовался паттерн односвечной от уровня сопротивления, от основания длинной свечи на часовом тайфрейме. Это уровень 1.829. Это хороший признак для разворота, для движения вниз. Плюс ко всему здесь есть нечто похожее на скопление, что также может являться причиной коррекции. Скопление недалеко от уровня сопротивления или поддержки сильного, Является хорошим признаком коррекции Ловим с вами импульсное движение вниз Но остается 21 минута Давайте с вами ждать эту ситуацию Кстати, давайте пока продолжим анализировать ситуации, Анализировать валютные пары А следующая валютная пара британский фунт японская иена Смотрим, что у нас здесь Здесь я хорошей ситуации пока что не вижу Возможно пробитие уровня сопротивления Сейчас объясню почему Здесь находится область сопротивления У нас происходит поджатие у нас произошел импульс, идет уверенный восходящий тренд, краткосрочный. Уровень тестируется в последнее время очень часто. Чем чаще уровень тестируется, тем выше вероятность пробития. Возможно, здесь будет пробитие в скором времени, но каких-то конкретных факторов для пробития именно в данный момент, чтобы заходить в данный момент, я не вижу. Нужны определенные сочные формации. Смотрим следующую ситуацию. Валютная пара на газоводском долларе японской иены. Здесь можно отработать движение вверх. Но опять же, вверху есть множество препятствий, так сказать Почему движение вверх отработалось? давайте объясню Потому что у нас произошел здесь импульс Уверен движение вверх Потом куча неуверенных свечей на понижение То есть сил больше здесь у быков В данный промежуток времени И цена дошла до основания практически импульса и совершит повторный импульс на повышение. Но я бы не стал здесь ходить, потому что здесь есть куча мелких локальных уровней. Это видно по теням и по телам. То есть нужно место, чтобы цене куда-то пойти, если мы хотим отработать движение. Здесь мы зависим от времени экспирации, поэтому нам нужно, чтобы цена совершила какое-то движение в нашу сторону, и там еще осталось. А, то есть нужно место для движения, и чтобы желать на уровень сверху был не очень сильный. Вот как-то так. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Пришел импульс на понижение, сильный остается 5 минут, давайте с вами дожидаться окончания сделки. Итак, друзья, остается 10 секунд, мы словили уверенный импульс на понижение, прошло все в точности по нашему анализу и сделка у нас заходит в плюс. Мы зашли ровно на время экспирации до конца жизни данной свечи, до конца этой свечи слева оставалось 7-8 минут, мы прибавили, получили 23 минуты, зашли на понижение до конца этой свечи и словили импульс. Ровно по нашему анализу. Опять же, свойство длинной свечи себя очень хорошо отработало. Цена у нас отскочила ровно от основания. Прекрасный пример ситуации. Друзья, смотрите, снимают видеоролик в выходные. Хочу вам показать, что произошло дальше с ценой. Вот здесь мы с вами зашли, это часовой таймфрейм. Вот основание свечи. Посмотрите, еще пример, да. На практике мы все отрабатываем. Всю нашу теорию, которую мы говорили, все мы отрабатываем на практике. Вот здесь мы зашли, произошел сильнейший импульс на понижение от основания свечи. Образовалась еще одна длинная свеча, еще длиннее, чем та, которая была раньше. И смотрите, цена повторно дошла до основания свечи. И опять же, произошел сильнейший отскок. То есть очень-очень хорошая закономерность. И мне кажется, я буду ее часто отрабатывать. Вот так вот у меня происходит поиск. Я понимаю, что такие видео, такой формат для вас очень востребован. Вам нужно анализировать абсолютно все, чтобы понять, где лучше заходить, а где лучше не заходить. Я буду теперь постоянно так делать. Друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Пишите комментарии в поддержку. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока!